Итак, здравствуйте, друзья! И как вы уже догадались, я сейчас буду играть на телефоне э, в одну игрушку. Э, есть гитархиру, есть рукхиру, и я решила сыграть в эту игру. Вот. И э, в таких обстоятельствах, что вы видите мои руки, а не только лишь экран, это чтобы вы подумали, что я не читаю, потому что есть такие люди. А музыка на фоне, она у меня играет с компа сейчас. Так как... Тут присутствует музыка с авторскими правами, поэтому я сразу убавлю звук. И думаю, что мы начнем, наверное, что-то я не разбираюсь в английском. на Так, техно, рок, хив... Ну, нам вообще без разницы. Поэтому пускай будет техно, э, техно, саунд, чё. Так, ну нормально, сейчас на нормальном уровне попробую пройти, чтобы разобраться, разомн... разомнаться. Ах, черт, блин, у меня тут штатив стоит неудобно. А, наверное, на тяжелом мне будет тяжелее играть, потому что штатив под рукой, это, блин, не очень удобно. Ай! Блин, не туда. Ай! Да ё-моё! Я даже на нормальном не могу нормально управлять. А тут уже и на харде вздумала. Что-то он тормозит. Да -мо! Кто мне вздумал звонить? Итак, меня отвлекли, я не могла за закрыть звонок, потому что. Потому что, блин, все. Ай. Ну все, мои пьяные пальцы уже начинают себя выражать. А музычка-то какая. Ай, блин, разбиваться начала. Да ё моё! У меня два или три промаха точно уже было. Да я-то! Спокойно, спокойно. Да пальцы. Да ё -моё. Ну что не нажимается? Ну должно же! Ну давай, да. Вот, все, нормально. Я сейчас кикнуть могли. Да, даже в такой игре можно меня кикнуть. Итак. Спокойно. Ой, прошу тебя, пожалуйста, не надо ускоряться. Потому что это же, ну, это же нормал. Это, это каждый сможет пройти, но, но не надо ускоряться, это же не хард. Ты что? Так, я прошу тебя, телефон, ты только не вздумай еще взорваться мне тут, отключиться. Это бывает, е еще позвонят опять. Опять у меня игра сорвется. Да ну нажимайся же ты. Ай, я косая лапа. <laughs> да, моя фамилия определенно мне подходит сейчас. Ну давай, меня бомбит немножко то, что у меня рука съезжает. А это все потому, что штатив находится слишком низко к моей руке. Я не могу ее нормально шевелить. Ну, давайте, возможно, поговорим о чем-нибудь, потому что... Ну, блин, ну, просто тыкать пальцами, это могут все, наверное... А, блин, я не понимаю, почему play собирает так много просмотров там у Купленова, там, у Джесуса. Возможно, вот именно из-за как раз таких разговоров. Так, у меня... 88%, 44% комбо. Так, я сделала 33 промаха. Э, вот моя статистика. Ну, теперь я предлагаю перейти на этот, на, как его самый хард. Что это происходит-то? Все. Нет, ну это еще нормально. Это я смогу. Это еще мои пальцы в состоянии осилить. Ух ты, я еще не ошиблась ни разу. Да я профит! А, да, мы уж хотели поговорить. Так, ну, как вы проходите? Проводите новогодние каникулы. Если вы их проводите, у меня все прекрасно. Я вот сейчас записываю видеоролик, потом смонтирую его, там вам представлю, если будет возможность такая. А может я не сразу замонтирую его. И только через месяц выложу. А -а -а. Ой, как же это по мне. Ой, шо это? Меня это пугает. Нет! Не надо. Не... Стой. Спокойно. Нет, я еще не промахнулась, нет. Ну, я знаю, один промах точно есть. Два, три, четыре, ладно. Которые только что были. О, у меня пальцы дрожат. О, боже. Так, нет, мне нельзя в такие игры играть. Они ломают мозг. И пальцы. Ну и я не скатываюсь еще. Это нормально. Это может потому, что я не говорю... Потому что когда я начинаю говорить, я начинаю вот так вот и съезжать как раз-таки. А -а -а, боже мой. Кто, кто сможет это сыграть, а? Вот настоящую гитару мне забрали, чтобы я практиковалась на вот этом. Ну, тогда понимаю я, но я не смогу на таком вот... Блин, мне лучше настоящую гитару. Она как бы все-таки попрактичнее все-таки. Там даже пальцы не ломаются, вот. Когда я играла на своей обычной гитаре. Да, я умею играть на гитаре, только я не всем это вообще-то рассказываю. Не... Мало кто знает. Ну, может, кто и знает, но все-таки. Ну, я не стараюсь удивиться. Но... Ну, играю на гитаре. Ну и че? Ну, каждый второй играет на гитаре у нас в, в... в... в... в городе Умске. Я вот вообще единственная я ни разу барабанщика в жизни не видела. Который вот прям барабанщик, прям барабанщик. 41 промах! 41 и опять а, 88 процентов. Я, я красавчик. 102 хорошо, 46, перфект. Э, Блин, я могу даже сосчитать, потому что типа больше у меня промахов или все-таки я молодец. Не, все-таки я молодец, потому что тут 102, 98, 72 и 41. Не, я все-таки нормально играю, даже хорошо, можно сказать. Блин, а тут есть что-нибудь посложнее? Неужели это хард мод? Ну что, издевайтесь, что ли? Это, это ж легко. Или это просто техно такой легкая. Ну, я еще раз попробую. В последний раз, чтобы показать свои силы, то, что я могу. И музыка прям как раз хорошая, она в тему, надеюсь. Ее слышно нормальная, ну но получше, чем меня. Я сбоку камера сижу. У меня вообще, возможно, часть моего лица видно. Да. Yeah. Кстати, по подходит под музыку, вот, которая вот сейчас вот идет. И это. это та музыка, может быть? Не, yeah, просто если вдруг я угадала, это же прикольно будет. Dansатов> я как бы в так тогда могу бить. та та та та та та та та та та та та та та да Нет, да да да о, давай, желтенькая полоса. Она, наверное, самая легкая. Это просто так вот бьешь по. Я, я, хорошо учу. Ты просто вот так вот бьешь вот по, по вот этим вот штучечкам и все и так вот нарабатывается, ну и и и все и ты просто практикум по гитаре. У меня по-прежнему дрожат пальцы. Это, наверное, будет самый неинтересный малый потому что я ничего интересного здесь не говорю, да и игра в принципе такая быстрая. Что в прямом, что в переносном смысле. Быстрое. Да, нет, нет, не надо, не надо, стой, подожди. Нет, не стой. Я черепашек разбудил, у меня тут прям, черепашки спят. Ну, правильно, вот 10 часов вечера, они спят. Ночи. Вечера. Ну, кому как? Так, не знаю, что еще говорить. А, да, мне подарили... Да блин! промахи все я я продула короче мне подарили микрофон но я еще переходник не купила поэтому я не знаю как быстро я смогу им воспользоваться вот поэтому когда я куплю тогда все изменится что это такое 7 level hard Чего? что я нажала что сейчас будет что-то непонятное нажал. Ну, в общем, все. Это последний раз. И, и я думаю, можно закончить с этим маленьким и быстрым видео. Это так, чтобы вы на меня не обижались. Что, что ты редко так ролики делаешь. Вот посмотри на Купленова, там. В ролике 3-4 в день за заходят. Вы просто не понимаете. Купленов он робот. Который может быстренько пилить видео и монтировать одновременно. Может быть... Даже монтирует не он, а его собака. Или кто там у него есть. Я, <с> я не знаю. А, не хочу его обидеть. Он, конечно, прикольный обзорчик, но... Блин, <с> как он так быстро монтирует? Это вот как сейчас вот именно происходит. Наверное, так же монтирует. Так, сюда подкорректировать. Сюда вот картиночку смешную ставить. Сюда вот звук немножечко другой сделать. Да я не успеваю! Ага, все, я продула. Ну, тут две палочки, тут точка, блин, я путаюсь. Давай, шахматы какие-то пошли. О, три-два-раз, три-два-раз. Мои пальцы танцуют, они плохо танцуют. Так, давай, давай, комбо. Еще пока не промахнулась. Все, идем пока хорошо. Да, блин, пропуски пошли. Ну, вот что за вот? Когда вот пропуски подходят, то все. Я на этом не могу просто забыть вот этот вот. случай. Я сразу начинаю сбиваться. Последующие все вот эти вот... Э -э -э да! О, это что еще такое? Ну, вот это вот я вижу вот уже другая музыка, да. Потому что такого вот еще не было. Да и какие пропуски? Это же легкие уровни. Вы че, Так, мне еще в ВК тут понаписывают, блин. Как обычно. Вот всегда, вот в обычное время я вообще никому не нужна. Вот только когда ролики делаю. Или может они засведиться хотят. Прости, чувак, но я играю тут э, на гитаре в телефоне. Поэтому тебе придется написать смс, чтобы тут вверху высветился какой-нибудь баннер. Или... Даже если ты позвонил. Но если ты позвонил, то ты вообще бы меня расстроил, честно. Потому что... Ой. Все-таки тогда бы эта игра не сохранилась. И я не поняла, сколько бы я промахов сделала. Как, какая, как бы я ложенула? У меня уже голос оплетается. Да что за пропуски? У меня еще ногти, как на зло, длинные драстились. Так, я, наверное, это сбила сейчас с камерой. Uh, мои пальцы <laughs>, Чтобы не было видно Как я играю Что я сказала Так, мне уже пора спать явно. 75 пропусков 161 плохо 167 хорошо 182 нормально 84 идеально Ну что я скажу, нормально у меня пальцы все работают Все uh, Кто хочет скачать это uh, uh, Реально по потрясное приложение Вот Хорошее приложение Rock Hero, вот. И ВКонтакте есть такое приложение, что-то там, Guitar Hero, вот, да. Если вам понравилось это бессмысленное видео, можете поставить лайк и подписаться на канал, если вы это не сделали. Но, знаете, я редко прошу это на самом деле сделать, потому что забываю. Это такая память, как у рыбки, как у вот этих вот черепашек. Да, я их покажу сейчас. Потому что многие спрашивают и не могут до сих пор понять. В общем, вот это вот э, кубик. Так, что-то он не фокусируется, пожалуй. Так, второй. Вторая. Это девочка Ника. Так, попробую свет выключить. Прекрасно, еще лучше видно стало. Э, в общем, хоть примерно, но видно. Это девочка кубик. А там... Ой, наоборот. Боже мой. Там девочка Ника, а это пацан Кубик. О, почти сфокусировалась. А, кубик, вот он не спит. Он тут лежит, смотрит на камеру. Ну, блин, в камеру на него не хочет фокусироваться. Да! Хочу пожелать всем пока. В общем, всем пока. Это была Лими Фокс.